на сегодняшний день как я понимаю из тех арен, которые у инвесторов есть скажем так желание хоккейного клуба донбасс и бориса колесникова строить но к сожалению там нет возможности пока насколько я понимаю да сегодня есть желание и возможности строительства у компании UBI, которая возглавляет естественно за компанией стоит и руль коломойский и вот эти вот города, где начали строительство Львов, Непропяпетровска, Деса и Киев. Вот эти четыре арены, которые вот, э, подтверждены и инвесторами, и организациями, и естественно кредитами. По Харькову, вы знаете, ситуация там как бы стройка свернута, и тот, кто начинал стройку, его в стране нет, и как бы э, мы не знаем судьбу этой стройки, но будем выяснять в процессе. Может быть, кто-то э, возьмет и будет достраивать. Мы пока этого не знаем. Вот есть четкое понимание, что есть у нас Киевский дворец спорта, который надо немножечко довести, там под, под, подогнать под Евробаскет для группы. Три арены Львов, Львов, Днепропетровск, Одесса. И а, а, арена для финальной стадии – это Киевская арена, а, которая на, около автовокзала. И еще хочу отметить, что а, и 2015, и 17-й год будут проводиться по новой формуле. Это а, игры в группах. Не 3, а 4 команды выходят. И сразу плей-офф, как на чемпионате мира. Формула поменяется, не будет вот этого дополнительного группового раунда переходного, который был в Словении. Это будет сразу 4 команды выходят, 16 команд и начинается 1-8, 1-4, 1-2 и финал. Видите, сколько видео.